Приветствую на канале Шарабара. Знаете, в этот раз я решил переключиться на нечто другое. Мы разобрали одну из мифологий уже. Давайте-ка рассмотрим титулы и должности в православной церкви. Приступим. При первом взгляде на церковных служащих можно понять, что каждый из них носит какой-то особый чин. Не зря же у них так или иначе отличаются одежда. Она может быть разного цвета, головные уборы отличаются, чтобы узнать основные саны священнослужителей и монахов, рассмотрим чины православной церкви по возрастанию. Надо сразу отметить, что все чины делятся на две категории. Белое духовенство – к ним относятся служители, которые могут иметь семью, жену и детей. И черное духовенство – это те, кто принял монашество и отказался от мирской жизни. Белое духовенство – самый низкий чин, алтарник или послушник. Этот человек является мирским помощником священнослужителя. В его обязанности входит подготовка одежды и других символов священнослужителей, контроль за безопасным и своевременным зажжением любых свечей и лампадок, подготовка кадила и разжигание в нем огня, своевременное подношение вина, просфор и различных атрибутов церковной службы, Поднесение полотенца для вытирания губ при таинстве причищения, Наведение порядка в церкви. При необходимости послушник может звонить в колокола и читать молитвы, но ему строго возбраняется касаться престола и ходить между алтарем и царскими вратами. Одежду алтарник носит самую обычную. Наверх накидывает стихарь. Дальше у нас идет псаломщик или же чтец. Этот человек не возводится в ранг священнослужителей. Он должен читать молитвы и слова из писания. Растолковывать их простым людям и объяснять детям основные правила жизни христианина. За особое усердие священнослужитель может посвятить псаломщиков и подиакона. Из церковной одежды ему разрешено носить подрясню и скуфью. Дальше у нас идет и подиакон. Этот человек также не имеет священного сана, но может надевать стихарь и арарь. Если архиерей благословит его, то и ипподиакону можно касаться престола и заходить через царские врата. Чаще всего ипподиакон помогает батюшке совершать службу. Он обмывает ему руки во время богослужения, подает необходимые предметы. Церковные саны православной церкви. Все перечисленные до этого момента служители церкви не являются церковнослужителями. Это простые мирные люди, которые желают приблизиться к церкви и Господу Богу. На свои должности они принимаются только по благословению батюшки. А теперь рассмотрим самый низший чин именно церковнослужителя – диакон или же служитель. Положение диакона остается неизменным с древних времен. Он так же, как и раньше, должен помогать в богослужении. Но ему запрещено самостоятельно совершать церковную службу и представлять церковь в обществе. Его главная обязанность – это чтение Евангелия. В настоящее время необходимость в услугах диакона отпадает. Протодиакон. Это самый главный диакон при соборе или церкви. Раньше этот сан получал диакон, который отличался особым рвением к службе. Но в настоящее время этот сан дается только после того, как диакон отслужил в церкви не менее 15, а то и 20 лет. Именно эти люди имеют красивый певческий голос. Иерей. Это слово пришло к нам из греческого языка и в переводе означает жрец. Да, просто жрец. Православная церковь – это наименьший сан священника. Епископ наделяет его следующими полномочиями совершать богослужение и другие таинства, нести учение людям, проводить причащения. Иерею запрещено освещать антимисы и проводить таинство рукоположения священства. Вместо клубука его голова покрыта камелавкой. Протоиерей. Этот сан дается в награду за какие-то заслуги. Протоиерей является самым главным среди иереев и по совместительству настоятелем храма. В одном богослужебном заведении могут служить сразу несколько протоиереев. Протопресвистер. Этот сан дается только патриархам московским и всеаруси в награду за самые добрые и полезные дела, которые совершил человек в пользу Русской Православной Церкви. Это высший сан в белом духовенстве. Заслужить чин выше уже не получится, так как далее идут чины, которым запрещено создавать семью. Тем не менее, многие, чтобы получить повышение, бросают мирскую жизнь, семью, детей и навсегда уходят в монашескую жизнь. В таких семьях супруга чаще всего поддерживает мужа и также отправляется в монастырь, чтобы принять монашеский обет. Черное духовенство. К нему относятся только те, кто принял монашеский постриг. Эта иерархия чинов более подробная, чем у тех, кто предпочел семейную жизнь монашеской. Иеродиакон и Архидиакон – это монах, который является диаконом. Он помогает священнослужителям проводить таинства и совершать службы. Самый старший иеродиакон называется Архидиакон. Ееромонах это человек, который является священником. Ему дозволяется проводить различные священные таинства. Этот сан могут получить священники из белого духовенства, которые решили перейти в монахи, и те, кто прошел хератонию, то есть, наделение человека правом совершать таинство и Игумен, Игумения – это настоятель или настоятельница русского православного монастыря или храма. Раньше чаще всего этот сан давался в качестве награды за заслуги перед РПЦ, но с 2011 года патриархам было принято решение наделять этим чином любого настоятеля монастыря. Архимандрит – это один из самых высоких санов в православии. При его получении священнослужитель также награждается митрой. Архимандрит носит черное монашеское одеяние, которое отличает его от других монахов тем, что на нем есть красные скрижали. Если к тому же архимандрит является настоятелем какого-либо храма или монастыря, у него есть право ношения жезла, посоха. Епископ – этот сан принадлежит к разряду архиереев. При рукоположении они получили самую высшую благодать Господа и поэтому могут совершать любые священодействия, даже рукополагать диаконов. По церковным законам они имеют разные права, самым старшим считается архиепископ. Это духовное лицо контролирует и опекает все монастыри и храмы, которые расположены на территории епархии. Митрополит – это духовный сан высокого ранга или высший титул епископа. Самый древний на земле, подчиняется он только патриарху, отличается от остальных санов следующими деталями в одежде. Имеет голубую мантию, у епископа Воник, к слову красные, клобук белого цвета с крестом, отделанным драгоценными камнями. У остальных же он черного цвета. Этот сан дается за очень высокие заслуги и является знаком отличия. И наконец, самый высший сан – патриарх. Это самый высокий сан православной церкви, главный священник страны. Само слово объединяет в себе два корня – отец и власть. Его избирают на архиерейском соборе. Этот сан является пожизненным, только в самых редких случаях возможно его неизложение и отлучение от церкви. Когда место патриарха пустует, временным исполняющим назначается местоблюститель, который выполняет все, что должен делать патриарх. Эта должность несет в себе ответственность не только за себя, но и за весь православный народ страны. Как видите, чины в православной церкви имеют свою четкую иерархию. Несмотря на то, что многих священнослужителей мы именуем просто батюшка, каждый должен знать основные отличия санов и должностей. Просто для общего ознакомления, вполне себе интересная тема, на мой взгляд. Можете со мной соглашаться, можете считать меня ненормальным, ваше право. А на этом мы заканчиваем. С вами был канал Шарабара, до новых встреч.